Сотрудничаем со всеми партиями, единственное, до сих пор у нас, у меня есть личная мечта, мы, до сих пор, так и разу получили направление, надеемся, что все-таки это в Ярославской области состоится в ближайшее время. Михаил Ахачевич, посаживайся, ближе, это вот наш один, один, самый активный участник нашего движения, вот который был, так сказать, от Калининграда до Владивостока, ну, чуть-чуть поуже, ну, Вот. А, что важно? Да? Важно осветить свой приезд, потому что многие люди не знают вообще отсутствует какая-то информационная среда. Важно найти карту. К сожалению, в России за пределами крупных городов стотысячников отсутствуют даже такие необходимые вещи, как карта. Электронная карта на Яндексе или на а, Гугле, и, то есть, да, вы приезжаете, вам нужно, возможно, в 7 утра быть на участке, а он находится непонятно где. Вот. Если в субботу вы не приехали, а если, извините меня, это далеко ехать, многие приезжают там, поздно вечером в субботу, вот, то сделать это, понятно, заранее. А, таким образом, мы долго-долго думали, долго сами пытались какие-то ну, вот наружили, потому что, как то все еще есть такое сообщество OpenStreetMap, а, которое рисует карты. Ну, собственно говоря, у нас в стране два отличных сообщества — это Яндекс.Карты народные, да? Вот, и OpenStreetMap. Вот. У нас был замечательный совершенно кейс один. Это был город Алексин. Это было 20 января этого года. Вот. Сейчас я вам покажу. Значит, они там, значит, ситуация такая. Там собираются. Там, собственно, стритмап в России тоже не очень большой. Это практически видишь, активный человек нашей страну этом этим людям надо словить, да, они спутниковые снимки обводят, рисуют им улицы, потом на местных форумах пытаются узнать, а вот что это за дом? То, что у нас также отсутствуют публичные данные, публичные адресные планы и так далее. И Покупиться приходится собирать информацию, а использовать припроетарные, ну, то есть карты, да, распечатанные, ну, вообще им не позволяет лицензии. они должны использовать только свободно доступные источники. Вот, мы сказали, что вот мы едем в эту область, они пообщались там на форуме, выяснили заинтересованность и быстренько сделали такой так называемый, пирог, поделили город на 5 секторов и начали его рисовать. Вот как это происходило. Сейчас я открою анимированную картинку. она достаточно тяжелая, какая-то, небольшая техническая зарядка, там около 50 мегабайт, вот. она говорит о том, как, что было и что стало, собственно. Попробуем открыть и показать, как прогресс был достигнут для карты отдельно 5-го года. Ну, пока грузится, может, быть, сейчас даже не загрузится, к сожалению. В общем, там от отдельных главных улиц да, и основных э, районов ну, квартирной застройки, да, в первую очередь обычно фиксируют. К окончанию, ну, то есть за неделю с учетом местных, э, местного форума они нарисовали вплоть до дачных кооперативов вокруг в окружении километров от города. Вот. Мне до сих пор, честно говоря, стыдно, потому что ну, увидев такую колоссальную работу, которую свободно ну, сообщество провело, да, здесь вот видно. То есть, тут видно, как плавно начинают вырисовываться контры города. Знаете, после нашего отъезда, ну, там, без детальностью, что, ну, если кто-то более-менее картами заинтересуется, сможет понять, да, там, частный сектор прорисован, прорисованы дачные гаражные кооперативы, а пристани, там, не знаю, после каких-то там совершенно... Как были совершенно потрясены, вот, и я, там, взял на до сих пор, к сожалению, не могу, независимым от да, нас причинам, вот, вернуть им, да, вернуть им на адресный план хотя бы одного начинного пункта, где мы бываем. Вообще говоря, по закону о муниципальных образованиях, это публичная информация, но вообще администрация его тщательно открывает от всех, потому что это связано с собственностью, с долевыми самостоятельными с наделами, да, и может предотвратить махинации с в городскую, да, которая везде является таким бессобственным. Но, к сожалению, не загрузилось. Вот, я... Презентацию свою выложу, постараюсь так редакции, чтобы они сделали запись на нее. И тогда все смогут убедиться, действительно, что это так. Вот, если, конечно, нужно будут какие-то еще доказательства, вот, еще обязательно я все это делаю. А, также кстати, Вот, а, значит, следующая тема, которая даже, наверное, первейшая вещь, а, вот, это муниципальные и региональные СМИ. А с ними ситуация тоже соответствующая ситуация развития страны. Да? я в слайде хорошо написал, он называется Спасибо, если оно есть СМИ. Потому что зачастую, да, ну вот, большинство городов, в которых мы были, это города со до 50 тысяч. А зачастую там есть муниципальные газеты, которые реляции победные еще, там все замечательно, когда там ни тротуаров нет. Не бульваров, ни дорог, открытые канализационные любки, а у них там все замечательно, прекрасно. И успешная борьба, за все хорошее, все плохое. Вот. Ам... И в этом, то есть для того, чтобы узнать да, вот, конкретный какой-то политик, которая нам обещает мандат, он содержит слово, не сдерживает слово. Нам нужно кое то независимые от СМИ. Если там в Москве вы привыкаете, там, или в Ярославле, к тому, что ну, вот есть какой-то СМИ, да, где его можно как-то выявить, там, где то в муниципальных обстоятельствах этого зачастую нет вообще. А, одно из euh, самых интересных, то есть тех, которых я видел, это вот есть наши, мой, мой приятель, близкий товарищ, который нам... Мне помог лично и моей группе, когда нас э, ломились утром в, хрему, э, в гостиничные номера там был подвергнут избиению, как сказано, уголовного дела. Вот, он нам там предоставил машину, потому что нам колеса порезали. Ну, в общем, такой как, есть, русский, русский, русский стрим такой. Да, стандартный да, инструмент, кстати говоря, режет колеса, то есть это уже достаточно. Милые шалости по сравнению с избиениями перелом основания носа, и вот. так далее. И я потом стал интересоваться и то, что он создал. Он создал бог платформу, он ее 10 лет перепятствует, он сначала учил людей, как вообще писать боги, да? потому что у нас же ну, люди элементарно, мы все мало пишем. Да? У нас страна такая особо безязы, безязы, безязыковая, потому что она колоссальная, с высоким яким уровнем образования, да? у нас мало кто-то пишет. Вот. Он учил их как-то различать ролики. Сейчас это достаточно интересный ресурс, представляет себе такую локальную, муниципальную платформу вот. И Мне было вот, например, очень интересно было распространить этот опыт. Потому что, вот, например, я сейчас посмотрел, в Ярославле до сих пор достаточно, скажем так, ана анахроничный форум, да, который, ну, главным большой крест я про яр Крайне странно, гордость на среднем 600 тысяч человек, до сих пор нет какого-то вот, такого ресурса. Конечно, страшно уходит в соцсети, но а в Переславле, я не знаю, тоже не было какого-то такого ресурса, где мы могли бы пронинфицировать, что мы на тот день ждать Вот, поэтому мне очень интересно, вот я здесь слышал, что есть э, проекты по социально-ориентированному бизнесу, хотел бы задать вам вопрос такой вот, да, в секции, когда вопрос ответы. считаете ли вы, что муниципальные, электронные, и еще у нас есть один партнер, который выпускает газету в городе Алексеев, а, что это социально ориентированный да? Вот Это мы оставим на вопрос у нас сек секцию вопросов <тураж> То есть мы, понятно, как наблюдатели, заинтересованы в публичности. Для да? да? этого нужно снизить. Так, а, Еще у нас тоже, как я так понимаю, есть представители данного... Представители данных о команде. А я долго еще не искал, как-то обозвать Леха Меня и его коллег. Команда хорошее дело. Они тоже, они более 10 лет уже занимаются активностью. Я как понимаю, что вот представители фонда вместе с не буду сейчас говорить благотворительность тоже ребята занимаются. И одно из, из направлений деятельности это проведение бизнес-игр, э, деловых так называемых, и э, тренингов личностного роста. Вот. Э, то, что у нас с ними совпали интересы, это такая известная игра из-за э, наблюдатели. Москве те, кто были э, перед выборами президента, да, когда там началось массовое. Да, более четырех тысяч человек на участке. Вот, там запись за неделю была вся забита, я в то время не попал, но а сейчас провел участку уже где-то более чем 50. Вот, в общем, диспозиция там такая, то есть комиссия, она должна сфальсифицировать нагло, а на, на, должна сделать так, чтобы кандидат э, победил. Вот, а сделать это можно только с способами. То есть за этого кандидата не выступает. Вот. Там э, у нас, поскольку много опытных участников, ну, там задача, меняется интересно, порать у наблюдателей, попытать их, попытаться их морально и, и юридически, или псевдоюридически убедить в том, что они вообще никто что, ну, максимально, э, скажем так, обостренное из-за предельные случаи, то, что вы можете увидеть на участке, да, потому что. Но очень многие, как, как, как правило даже люди мужественные, да, люди, которых не одни нас сажали в их тазах которых улокли по асфальту а при этом не выдерживают когда часто они них как известно с, короче, тетки и училки они вот, в общем, могут уничтожить практически любого человека особенно когда они меняются делают это в три голоса, но я лично выдержал 45 минут, потом в полицию стало намного проще вот. мы с ними, ну, с хорошим делом, очень много взаимодействуем. У нас есть сертифицированные тренеры, которых больше десятка. Их мы сами выезжают в отдельные города, вот что-то. был с вами ездил в Голоду, проводил там, всем очень понравилось. Тут, я знаю, ребят ездил в Санкт-Петербург тоже там проводил. Достаточно интересная вещь, я вообще хотел бы устроить здесь, но, к сожалению, не получилось, не собрались, потому что трое тренеров Вот так крайне занимательной игрой. Я думаю, что если мы еще раз увидимся в таком формате, мы обязательно парил друг на друга, поизображая бешеных тел. А, так, тут, как бы, у нас, к сожалению, нет такого как короткого ролика, есть э, признание презентации. Есть ссылка на то есть, после проведения игры да, с опытными участниками, уже, которые прошли огонь вот, под медные трубы, спрашиваем, понравилось, не понравилось, что-то новое может быть было и так далее. А, здесь у, меня, у нас есть целый канал целый лист, вернее, на Ютубе с этими роликами в том числе где, там всякие экспрессивные, мягко говоря, комментарии раздаются и так далее и Если заинтересует, можно посмотреть, пока я это не Вот у нас сидит Юлия Скопова. Вот она сразу после меня сделала доклад. Чем еще характеризуется? Да. Только одно из этих наблюдений в среднем это что-то такое, что, ну как сказать, вперед вас костлявой руки за рукой на горку. В основном наблюдение достаточно скучное, а, размеренное и планомерное работа в день голосования. Да? А в России крайне ну, невысокая явка на муниципальных выборах во всем мире зачастую охарактеризовать характеризовать то, что в день выборов происходит на участке, можно как? Здесь совершенно ничего не происходит. А особенно, допустим, такая ситуация характерна для Ираслава. Вот. При этом ситуация может измениться буквально за несколько минут, потому что планы по фальсификациям, либо по... Зачастую комиссии просто совершают ошибки, они неизвестны. Вот. Если уже выборы мы знаем вот, что я в Ираславской области, нам всегда интересно знать, кто мы. Потому что, я говорю, собираемся мы на один день, через месяц, через полтора, люди проходят ротации, день не голосование, ну, один, что это формальный день, голосование, фактически их два. Весной очень проходит проходят сотни людей. Непонятно, что и движет. Для этого мы просим помощь наших коллег-социологов, чтобы они нас происследовали, сделали для себя выводы, какие-то вещи для нас открыли, и так далее, и тому подобное. Вот. Хочу закончить сейчас э, свои вещи, у нас есть группа в Фейсбуке, у нас есть сайт, э, в основном общение все идет в Фейсбуке, мы также открыты для, для очного наблюдения за нами когда виде данного на встречи, наше собрание э, в соответствии с уставом. Чем я хотел сказать, э, наблюдение такая интересная вещь, поскольку она связана, опосредственно связана с политикой, что очень мало таких вещей нельзя связать с наблюдением, потому что люди активные, занимаются этим, ну, это, то есть это и юридическая подготовка, и выезд в другой населенный пункт, и общение с людьми, и опрос взаимодействия с местными сообществами и с какими-то другими сообществами. Да? Поэтому мы двух предложений, их рассмотрим, посмотрим, как можно взаимодействовать. До ваши вопросы и, соответственно, ваше мнение по поводу того, является СМИ, социально ответственность. Спасибо. Десять минут у нас э, до конца сессии. Вопросы и да. ответ на вопрос. У 5 минут, потому... 5, 5 минут да, до конца просто, сессии, начали, потому что... Начали пилить, и я договорился, что они чуть-чуть подожду, то мы немножечко отпилим от вашей секции, а следующее, чтобы они там отпилили от... Про -проект, проект отпил. 5 минут до конца сессии, ребята, вопрос. вопросы. Вопросы есть? Да. Я думаю, что есть вопросы. Есть? Есть. Нет, да. да, вот я могу. А а Поставляете? Андрей Вакужин, координатор совместных проектов. А вопро а? вопро а вот вопрос. Скажите, пожалуйста, коллеги, а как вы, а вот у вас количество наблюдателей, участвующих в выезде, ну несоотносимо меньше, просто несопоставимо с той цифрой, которая у нас тут открыли? Да. Как он формируется работа? Критерии отбора, вобильные группы, пропорции. Смотрите, поскольку мы, кстати, волонтеры, да, мы не можем взять и нанять людей то, соответственно, столько поехало, сколько поехало. В зависимости от того... Это, мы пред... а? Это не требуется вопрос, как вы распределяете да, да. Мы постоянно ищем. Допустим, вот мы с вашими коллегами в двери, я лично ездил на 14 октября, нас привезли 15 человек в Твери участков. Часть наших коллег там, из партнер-пеатра определенные участки, чтобы получить как бы, идеальный участок, следить там, за окружающими, их отслеживать на месте и так далее. Вот. Мы же образовали мобильные группы, непрерывно перемещались на участок, Это достаточно тяжело, потому что а, необходима очень а, жесткая связь штабами партии. У штабов партии должно быть идеально организовано наблюдение, к чему, чего тоже бывает достаточно редко. Поэтому это проблема. Ну, было 15 в Сколько... Мы организовали 5 мобильных групп, перемещались между УИКами, а, взаимодействовали с местными наблюдателями и работали по сообщениям, которые появляются в Твизленте, которые идут от, штаб, от штабов наблюдателей партийных. И таким образом пытались ловить, ловить отдельные нарушения. Часть людей села в УИК и пыталась получить репрезентативный результат именно по конкретному УИК. А сколько людей было? 115 человек. Два человека минимум должны быть на участке, чтобы, ну, чтобы понять, как там что-то. Я жду, когда я встречусь с вами, часто вылетает, но вылетает при утении. После частых случаев я хочу спросить, как проводить игру, оказывается, очень долго, потому что на самом деле, когда та ситуация, которая сильно давит окружающими членами и не знали, что делать. Вот, например, в такой случае, молодой человек, мы на школе мы на разных участках с ним наблюдали, и вот там сделал какое-то замечание, что-то требовалось. И на него стали наезжать. Одна из членов, значит, говорит, надо проверить баррелька, там огромное стройство. Что же в таких случаях надо делать? Мы не знаем. А мне, моя тоже, сзади комиссии, тоже делала замечание, что она мне меня с участка за то, что я ходила за другой участок. Это право. Я просто уверялась, что вы На самом деле, игроки очень нужны. Они психологически очень приклятельные. Хороший, не дай скорее, это очень вопрос. Мы тоже так думаем. Коллеги, очень хочу услышать, что вы думаете по поводу СМИ. Вот вы, наверное, все живете крупных городов. Вас, СМИ, которые у вас говорят о ваших местных странах, не пропущенные, не грезевые страны про ваши вот они вас устраивают то есть с точки зрения того как вы сами можете там, как то что вы читаете насколько вообще вас как устраивает да. я живу в небольшом городе я живу в маленьком подмосковном городе у нас есть которые я знаю да у нас есть четыре сни местных православная, ну, специальная, провластная, которая пишет, ну, я не знаю, где они берут журналистов, но как они их оживляют, потом обратно Вот, У нас есть, так называемая, оппозиционная альтернативная газета, и есть газета под названием Город, и она пишет, в общем-то, все то же самое, что провластный под нормальным языком для, для горожан. Но я не совсем уловила суть вопроса, есть, ну, мне как читателя, конечно, я понимаю, что я ä, читаю все газеты и читаю через определенные фильмы, а, но вот, суть вопроса устраивает в чем? Ситуация, вот, вот, все как -то вас устраивает ситуация? Все совокупные информации вас устраивают? То есть вы все знаете, ты вы о чем-то узнаете, помимо этих или... слов? Ну, безусловно, да, есть а, еще... Безусловно, да, да, да. Есть, есть возможность пообщаться вживую в различных социальных сетях или на сайтах формальных или неформальных, в официальных и официальных а, города. Но, наверное, скорее всего, СМИ решат тем, что они, как правило, факты. факту. Ну, то есть у нас состоялось отлично, где была я, но как я могла бы это узнать. Я, например, совершенно случайно зайду в библиотеку, узнала, что там была ночь в библиотеке.